для твоего выйду за него замуж всем привет меня зовут вика и это видео я снимаю не одна своей подругой александрой и да совсем скоро будет замечательный праздник хэллоуин и поэтому в этом видео мы с вами будем вырезать Замечательные тыковки Не забывай подписаться на мой канал Чтобы не пропускать дальнейшие мои видео Также поставь палец вверх под этим видео если оно тебе понравится И если тебе интересно, оставайся с нами А мы начинаем Итак, давайте приступим как она вырезается? Она, ну ты вот я сделала засечки, а теперь вот так вот со всей дури его вниз, только не проколеси ногу. Опускаешь. Вот. Она внутри пустота, поэтому. Да? Да. И ну как пустота, да, но мягче. И начинаешь. Рабиты. Тяни. Это будет очень круто. Можно, блин, нет, нет какого-то пожёстче ножика? Ой, если ты хочешь печенку, мы будет не смешно Нет, печенка под ребром Достал! Еще раз, я тут сделать не могу Нет, сейчас на камеру погашу И.. Давай так Ииии Танда, выгодишь, сюда Какая у тебя? какая у меня Молодец Блин, что, у него Не лицо. Сейчас мы будем переходить к самому вырезанию нашей. Поехали. Я называю его Дина, могу это сделать за Знаешь, а я еще не готов к серьезным отношениям. Мы с ним пока просто будем спать вместе. Хотя, знаешь, мне кажется, я его брошу. Зацените эту красивую рожицу. Вика-то влюбилась. Мечтаю. Ну что ж, вот такие вот тыговки у нас с вами получились. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео. Так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях. В каком костюме на Хэллоуин ты придешь? Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока! Hi people, с вами Вика. И в этом видео я вам покажу несколько идей декора к Хэллоуину.